Начну рассказ издалека и расскажу вам о Параше, что где-то на просторах наших еще встречаешь иногда. Речь об общественном туалете, в местах отнюдь не городских, а больше сельских и глухих. Невероятным инженером он спроектирован такой, функциональный и простой, и с упрощенным интерьером. Средь голых стен нет нифига, и только круглая дыра зияет на полу она, да преисподней глубина. Ну, с описанием я думаю довольно. Представили себе туалет, теперь история, ей много лет, но вспоминать ее мне все равно прикольно. Учился я тогда на педагога, и летом ездил в лагеря, а в них торчал до сентября, чтобы заработать там немного. Трудился я и отдыхал. Был то мой стаж университетский, а лагерь тот, который детский. А вовсе не лесоповал. Работал в лагере вожатым, организовывал детей, из них был кто-то поумней, а кто изрядно туповатым. Всех пацанов в моем большом отряде я называл Андреями всегда. Возможно, начался Альцгеймер у меня, запомнить имена не мог я в этом стаде. «Эй, Андрей, иди сюда, пожалуйста!» «Я не Андрей, а кто?» «Я Лёша». «Хорошо, Андрей, иди сюда, пожалуйста!» Один Андрей имел обычай, чем удивлял все время нас, из-за стеснения, возможно, ходить в парашу осторожно, тогда, когда легли все дети спать на тихий час. Пока отряд весь спит, вожатые в беседке. Костюмы шьют, чего-то жрут, болтают, шутят, пиво пьют, тихонько курят сигаретки. Тут, как по часам... Из отряда появляется Андрюха. «Данил Николаевич, можно я в туалет пойду?» «Нет ни за что, Андрей, не думай!» «Иди, конечно, я шучу!» «Андрюха с*** по расписанию!» Уточняет Ксюха. Андрей пошел, а мы сидим и дальше жрем. пива, скальмары, чипсы, сигареты. На вечер конкурсы готовим, стенгазеты. Минут так где-то через 45 я вспомнил, что Андрей с параши не вернулся. Хорошо, что я вообще тогда очнулся. «А где Андрей? Япона мать!» Андрей. Даниил Николаевич, меня не Андрей зовут. А где Андрюха? Какой? Вот этот. А, Леша. Вроде с*** пошел. Ну уже давно. И тут я чуть заволновался. Идем на поиски Андрея? Коллегам заявил слегка трезвее. Ай, молодца. Не растерялся. Мы вчетвером к параше ломанулись. Вожатики коллеги все девчата и я, как вождь пролетариата, найти Андрея, пока все остальные не проснулись. Андрей! Андрей! Не отвечает. Беспокойство нарастает. Он вроде не Андрей, а Алексей. Брифинг у Параши. Нужно поезд завершить. Кто будет внутрь заходить? Пусть это будет Тоня наша. Вообще-то туалет мужской. Так что мужчина пусть идет. Расклад такой нам подойдет. Давай, Данил, ты наш герой. Мы за детей ответственность несем. К тому же мы тут все бухие. Лишат зарплаты и дадут характеристики плохие. Андрея нужно брать живьем. А если там Андрюха сдох, и играй ему. Тогда нас по этапу всех пошлют. Всех четверых тогда в тюрягу упекут. Я больше не вернусь в тюрьму. Что? И я пошутила. Андрей, ты жив? Я захожу. В ответ тревожное молчание. Еле слышное мычание чуть разбавляет тишину. Едва глаза мои привыкли к темноте, я различил в углу сидящего Андрея. На картах с несчастным видом на меня глазея. Кажись, Андрюха мой, в беде. Андрей, ты жив? Я думал, будет хуже. Мы думали, ты дубу дал или сбежал? Я звал тебя, а ты молчал? Не отвечал ты, почему же? Я не ответил вам, сказал он мне, рабея. Не Андреем звать меня, а Лешей. Я на Андрея вовсе не похожий. В отряде нашем даже нет ни одного Андрея. Я не могу с парашей встать. У меня парализовала ноги. Я думал, ты сидишь в ассане йоги. Нет, я просто тупо сел по... Ты верно шутишь, да? А ну попробуй встать. Иди сюда и руки мне давай. Я не могу, отнялись ноги. Ай-яй-яй! Андрюха жив, но парализован его мать. Что за херня? И как такое может быть? Я... Это биз... Какой-то... Красноречиво подмечает Ксюха. Придется так его в медпункт тащить. Как тебя скрутило! Как вообще могло так получиться? Ты как вообще садился на очко? С разгона сальта, может сделал или что? Тройной тулуп! Куда так было торопиться? Я очень в туалет хотел и быстро на парашу сел. У Алексея вашего обычный... Так, главное вести себя естественно. Это когда... И делать вид, что понимаешь, о чем она говорит. Такое бывает от неудобного положения. Забирайте его обратно, я пошла. Андрей, ты больше нас так не пугай, окей? Okay? Мы очень за тебя переживали. И сами чуть штаны не наваляли. Да Лёша, я а не Андрей. Подписываемся на канал, ставим казацкая люба, если понравилось, безлюба, если не понравилось. В комментах расскажите, если у вас есть подобные истории. Большущее спасибо моим девчатам-вожатикам за сотрудничество, а также огромное спасибо всем вам. До встречи в новом мульте.